Так, ребята, всем привет! В сегодняшней серии, ребятишки-братишечки, мы будем больше путешествовать. Как вы можете видеть, короче, я прокачался тут немножечко, улучшил базу, прокачал мотылёчка. Все подряд я, короче, не вижу смысла записывать. Реально, ребята, спасибо вам большое за ваши лайкосики, комментарии и так далее и тому подобное. Так, сейчас я, короче, даже быстренько, короче, записываю читаю зачитаю перейдем на свой канал быстренько быстренько то у нас комментирует? по-бырому короче так скажем опачки опачки опачки а у нас тут кто а у нас тут аноним танюха кто у нас еще тут есть посмотрим эй телефон, ну давай давай короче ребята если вы хотите чтобы э, ну скажите мне вам скажу обзор на базу делать или не делать в принципе я тут открохал так неплохо на самом деле открохал достаточно неплохо сейчас мы прочитаем все комментарии тут которые есть аноним танюха короче пишет ребят спасибо огромное толстулька написал и горюшка Далиен... тоже написал Бизи hustler написал для лямбус написал для лямбус очень написал сосиска же. мы же не на стриме камон так даниленко да правильно я прочитал братан сорян если вдруг неправильно прочитал сейчас тебе найду Да, даниленко и Горюшка. короче ребятишки братишки так вкратце вам немножечко покажу моты прокаченный прокачанный на большую глубину 900 метров короче чуточку тут, короче, ну ютик так навел, то себе босе 5 10 Обязательно, если захотите, обзор на базу полностью. Для рыбки плавают нормально, да? Баги, баги. На доску почета, ребята, в следующей серии обязательно по новым поместим новых э, зрителей, тех, кто лайкает. Там у нас Эйдик еще тоже пишет комментарии, аноним. Ну, короче, если будет интересно, ребята, пишите, я вам обзор базы покажу. Тут, короче, ящики, ящики, ящики, ящики, ящики, ящики, ящики, ящики, ящики. Ну всякая, короче, шляпа. Капец, если честно, я замучился, ее, стро. Это капец, я два дня отсюда не вылазю самое, самое главное, ребята Мы сейчас, короче, быстренько Используем радио и поплывем По радиосигналам И еще один мало, немаловажный Короче, этот самый, скажите мне, скажу Моментик, я поставил лицуху лицуху, Лицевую, лицевую Ребятишки, братишки, лицензию И в итоге у меня русская озвучка пропала Вот это да, вот это поворот Как тебе такой Илон Маск? В принципе, по снаряжению, по всему я уже готов Давайте проиграем освещение. Воспроведение предварительного записанного сигнала бедствия. Это Оззи из катетерии. Какого черта, ребята? Нам не говорили, что то такое. Нашу капсулу чуть не раз давила мотыльков при падении. Теперь мы везем на краю пещерной системы. Это жуткое... Э, что-то там. Забегите нас уже. Местонахождение загружено в КПК. Пойдем, короче, ребята, по радиосигналам. Сейчас найдем, короче, где у нас тут КПКшник? Быстренько. Радио, вот, предварительно записано. Нам не говорили, что это может произойти э, в пещерной системе. Это жуткая змей-подобная тварь, пытается прогрызть обшивку. Заберите нас уже. Интересно, а у нас есть координаты какие-нибудь? Координаты у нас есть какие-нибудь? Вот реально, где нам посмотреть, какие координаты или чем геологические данные? Мертвая зона, обломки, загруженные данные. Капец. Выжившие Дегази, вот, вот, вот, вот. Голосовой журнал Дегази номер один, номер два. Мне вот интересно, появится этот радиосигнал у нас ребятишки братишки там? Сможем ли мы по нему, короче, скажите мне, я вам скажу, сплавать по нему? У нас еще есть пару радиосигналов, короче, на самом деле можно и отсюда залезть по идее. Включаемся. Okay, Окей, let's do it, wow, темно. Да. Welcome, Lord, это капсула 17 упала рядом с пещерной системой. Что там написано еще? Это мои ребята эти самые. Я помечаю тут обломки, потому что у меня еще не все есть прям технологии. Короче, как-то так. Ой, кто там? Давай, до свидания. Ребята, снаружи моя база выглядит вот так. Решил все-таки строиться здесь потихонечку, потихонечку, ребята. Место достаточно неплохое, много рыбы, кораллы, все ресурсы, соль. По алмазам, конечно, немножко тяжеловато, но ничего, в принципе. Алмазы, вот это все это очень тяжело достается, но, в принципе, можно. Если захотите, ребята, посмотреть, как это выглядит внутри, обязательно пишите, я вас везде проведу, покажу, как бы она смотрится. Вот так моя база пока. Как-то так, короче, ребята. Тут видеокамеры даже есть у меня. -бой. Если будет интересно, обязательно пишите. Ну а мы выдвигаемся, выдвигаемся на поиски радиосигнала. Это, возможно, жилище Дегази Это первый сигнал И вот сигнал бедствия на глубине 600 метров Не зря я мотылек прокачивал Потому что у нас была глубина погружения О, нифига у вас тут скопление О, что чё здесь, пацаны? Алё, слышь, Не пука Я их, кстати, от своей базы Нет-нет, отгоняю Они ко мне приплывают, пердят, мешают Короче, я их отгоняю У меня тут сигнальчики появились Если что, если мы сегодня успеем Мы обязательно их чекнем, ребята Сегодня будем больше плавать Я взял с собой запас еды и воды Так что наслаждайтесь местными видами ребята. Пристегните ремни Мы погружаемся yep, Капсула 17 погнали туда Я думаю что нам с коробки мотылька хватит Думаю что с коробки мотылька нам хватит Ребята Потому что я, ну блин, камон, я для чего его качал? Я два дня не вылазил отсюда, ребята. Я все исследовал, все изучил. Очень долго, ребята, искал э, стыковочную станцию для мотылька. Кое-как ее нашел, все излазил. Потерял резак один, ребята, я не знаю. Выронил резак, приплыл потом, короче. резака нету, что за лотафак. Давайте посмотрим. Что здесь? Здесь я, в принципе, уже был. Здесь я уже, в принципе, был. Так, ну-ка, выплывем сейчас. Посмотрим, что здесь у нас. Что нам нужно изучить для этого? И все? И здесь ничего нету? Серьезно? Все? И это все? Все? Wait, wait. Я, похоже, здесь уже был помимо сюжета, ребята. Я уже, похоже, здесь был помимо сюжета. Давайте изучим дом Ганзи вот этого. Если что, потом еще вернемся. Я даже не знаю, ребята, типа, ну. Но... Стоило ли нам так делать или не стоило? Без сюжета сюда залазить. Так, где у нас дом Ганзи? Он на такой был глубине, что я не мог туда никак попасть. Где же, где же, где же координаты? Сейчас мы всплывем немножечко. Где он? 744, это резак у меня там расстояние. Обломок. Еще мой сигнал. Уйди. Резак. Вай. Не могу найти, ребята, тот этот сигнал почему-то. Ну дурочку поставим где сигнал то тот где сигнал то алло может быть сюда немножечко подплыть он где-то здесь был недалеко на самом деле не вижу ребята не вижу не вижу не вижу где вон он вон он все нашли его не знаю вот такой сканер поставил был вариант или у, у, у ребята, у, увеличить прочность у мотылька, короче, от э, внешних повреждений. Не то, что на глубину давления, а именно от внешних повреждений. Я пока решил попробовать поставить вот такой, не знаю, что он, что он показывает. Ресурсы какие-то. Вот как, например, он ресурсы отмечает? Да он их никак отмечает, никак, на самом деле. Просто изучает дно, да, как бы. Как оно выглядит. Но выглядит на самом деле эпично. Очень даже прикольно. Вижу, ребята. Вот видите, да? Возможно, жилище. Как туда попасть, я даже не знаю. Реально. Как туда погрузиться нам? Должен быть либо вход в какую-то пещеру, либо что? Видите, где? Как туда попасть, ребята? Реально. Я даже не знаю. 500 метров. Видите, где это находится? Где-то должен быть какой-то либо вход, я не знаю, либо что-то. Ресурсы я пока, ребят, собирать не буду. Потому что, ну, это, вот это я буду сейчас плавать, там, туда-сюда. Ля, вот это что у нас за пещера? Возможно, через нее можно будет проплыть, не? Нет, здесь тупики везде, да? Здесь везде тупики. Ну-ка, попробуем отсюда. Вижу, вижу. В какую-то какую расщелину мы заплываем. О, какие виды! 88 метров? Нету, да, это не здесь. Это не здесь, ребята. Хотя... Это все дно? Воу! Это металлолом просто, да? Или это что-то интересное? Нет, это просто металлолом. Какая глубина? Я на такие глубины. Ну, как бы погружался. Но очково, ребята. Вау, рыбки. Как интересно мне найти этот дом Ганзи? Это что, яйцо? Это что такое? О, я сюда вперед заплываю. О, как красиво. Так, 156. Нужно обязательно выйти вылезти ее отсканировать, ребята. Метров. Что это такое? Мембранное дерево. О, прикольно. А на ним смотри, если ты смотришь. Восхищайся внешними видами. Мембранное дерево. Прикольно. Оно по-любому для чего-то звучит. звучит за это. Ну, может, крафт какой-то или еще что-то из нее можно сделать. В принципе, не такая уж и большая глубина. Не знаю, как в дом Ганзи в этот заплыть. Вон он. Я пытаюсь, короче, по кругу, ребята, плыть и смотреть. Может быть, должен быть какой-то вход в пещеру или что-то. Попробуем сейчас вот это место оплыть. По кругу, как бы, найти вход какой-то. Я надеюсь, нам это удастся. Он все и дальше, и дальше. 600, видите? Может быть, возможно, нужно было с той стороны заплывать. Но хз, но хз. Сейчас попробуем не вижу пока я никаких здесь, оп, тихо, осторожно, блядь, 79, у меня ремонтный набор с собой есть, если что, ничего страшного, я, в принципе, подготовился Висота. откуда, интересно, туда можно заплыть откуда туда можно заплыть, ребята изучение морского дна давайте, давайте смотреть Тут пески, в принципе, может быть, за песками где-то. Так, здесь солнечный свет уже неплохо, на самом деле. Но это мелкая глубина. Видите, вон она. Это метка. В принципе, она даже недалеко от моего дома. Что-то немножко как-то, если честно, мне кажется, что мне чуть-чуть что-то подлагивает. Надо посмотреть, возможно, какая-то обнова или еще что-то. Во-во-во, ну-ка. Посмотрим, что здесь. О! Так, давайте будем потихоньку спускаться. Здесь могут быть кораллы, которые стреляют, атакуют. Вот это красотище. Ой, бляха, муха, пень Давайте будем погружаться. Возможно, это здесь. Возможно, но не факт. Нет, не здесь, да? Все, это дно. Да, это дно. Это просто как.. Из-под гейзера какая-то, выбрина. Аккуратненько всплываем. Обязательно нужно будет ее произучать. Там ресурсы есть какие-то. Ну как же туда попасть, ребята? Как же туда попасть? Где эта отметочка? Сейчас мы ее найдем. Я ее опять потерял почему-то. Если честно. Тихо. Она берет только в каком-то определенном радиосигнале, что ли, или как, я не понимаю, почему она постоянно с радара исчезает. Видите, вот мои радиомаяки, они достают далеко, достаточно, они достаточно далеко достают. Честно, ребята, не знаю, блин, первый раз сам прохожу, не знаю, как до этого домика добраться, Ганзи или как он, блин. Реально, может быть там даже на самом деле-то особо-то ничего такого интересного-то и нет. Видите, не вижу сигнала я этого. Мне показывает значок рации. Помол, типа надо рацию там что-то. Взять трубку что ли? 900 метров. Блин, почему он его так не показывает, ребята? Почему он его не показывает? М -м, вот оно, вот оно. Видите, вот как туда попасть, ребят? Как туда попасть? Как? Просто, блин, жестко, реально, не знаю, как туда попасть. Убежище, видите, какое-то, как туда попасть, ну, вот, серьезно, видите, где? Карты тут нету, 470, я все отдаляюсь. Я, как понимаю, должен быть то ли вход какой-то, то ли что, ребята. Ну, в пещеру какой-то, я не знаю, что это такое, как? Как? Просто объясните мне, пожалуйста. Как? Как? Как туда занырнуть? На такую глубину. Еще одна капсула, кстати, вижу, еще одну капсулу. Капсула номер 6, я ее тоже, кстати, излучал. Видите? Не знаю даже, как туда проникнуть, ребят. Не знаю. С того края мы тоже пытались заплывать. Глубина 250 метров. На самом деле, не так уж она и глубоко находится, как бы, да? Но как ее найти? Вообще, у ума не приложу, ребята. Ума не приложу. Как ее найти? Все, мы ее теряем из виду, Видите? а если попробовать прям э, плыть на сокращении дистанции ну а что толку ой как подвогнула я надеюсь запись не крашнулась блин надо антивирусник наверное, выключить было вероятно заколебали удаляю все вот 500 до да, метров допустим Любому должна же быть, ну, это или разлом, или что это такое должно быть. Типа, как вот это найти? Видите, куда-то нам туда показывает. Сейчас где она будет? А сейчас она будет сзади, да? Нет? Опять ее из виду теряю. Не могу, ребята, я научиться ориентироваться вот здесь. С этой фигней. Ладно, плаваем. Плаваем, смотрим на виды. Какая-то же должна быть глубина. Ее, в принципе, я ее где-то в районе острова эту метку находил. Она как бы вроде как бы здесь где-то должна быть. Видите, она исчезает. Чему так не знаю. Туда попасть тоже непонятно. Интересно, ребят, на самом деле интересно. В принципе, она была возле острова, ребят, эта метка. Если попробовать, ребята, знаете, как сделать? Если попробовать схитрить. И отправиться туда от нашей капсулы в сторону острова. Потому что эта метка была как-то вроде около, короче, первого острова, где мы встретили с вами инопланетян. Попробую выпендриваться и проплыть вот здесь. Как бы не треснуться, не почему. Не прошел нормально. Со смазочкой. Попробую, ребята, попробую вот отсюда. Ну а что, как-то же надо ее найти. Блин, надо было с собой, если честно, маяк один взять. Можно было там маяк установить, чтобы в следующий раз так не теряться. Координаты острова я тоже не помню. Туда маяк тоже не кинул, а надо бы. По идее, было бы. Но я визуально примерно знаю, куда плыть. Сейчас посмотрим, там должен быть что-то типа тумана. Давайте попробуем, потому что я помню, что возле острова реально эта отметочка отмечалась. Сейчас мы вот так вот вылезем, да, и примерно где-то вот в эту сторону, вот так вот. Это, по-моему, юг-юго-запад, да? Ну-ка, сейчас залезем. Где этот туманчик такой? Там туманчик должен быть такой. Ну, по-моему, вот в этот район нам надо. Хотя это движущиеся облака. Юг-юго-запад, по-моему, да? Остров. Давайте погнали туда. Юг, юго-запад. Насколько мне память не изменяет? Где-то как-то вот так надо плыть. И тогда мы, возможно, повстречаем этот сигнал. Он где-то возле острова. Появляется этот э, радиосигнал? Какие страшные звуки. Здесь, кстати, инопланетные технологии есть в одном месте. Я их тоже, кстати. Ой, как бы мне остров, ребята, не пропустить. Сигнал пока я вот этого не вижу, сигнала. Я надеюсь, вам будет прикольно это смотреть, потому что тут, кстати, ну реально, даже просто покататься, и то, найс. Недалеко берет на локатор. Ой-ой-ой, какие глубины пошли. Куда-то я приплыл. Ну, здесь я уже был. А, вот это, кстати, максимальная, по-моему, глубина. Ой-ой-ой, капец, жопа. Что будет на больших подлодках? Резак. Это я себе пометил, что там нужен резак. Это... Глубина около 200 метров. Предельная для старого мотылька. Так, вижу, ребята, часть острова. Соответственно, сигнал где-то уже рядом должен быть. Вот он. Плавающий остров. И где-то должен быть вот здесь этот сигнал, у меня заканчивается вода. Где-то недалеко от него. Я точно помню, что я когда на остров приплывал, вот эта отметка, вот она. Так, ребят, секундочку. Хлебанем водички. Надо, кстати, прочитать вот эти все штуки. Ты серьезно? Ты с собой воды не взял? Я взял с собой воды, не надо, ля-ля-ля, тополя. Было так, кстати, с тобой еще воды взять. Не только в мотыльке. Поплыли туда. Вот остров. Вон он, да, где-то там, вон он. Вот эта глубина. Эй, там даже дна, он даже до дна не достает. Свет включать вообще бесполезно, пока я экономлю батарею. 700. Моя глубина 120 метров. На данный момент. 130. И где он здесь может быть, этот дом? Ой, какая красота. Ля, чувствуешь себя больше не водолазом, а космонавтом? Блять, это кто кит какой-то, простите. Изучаем, изучаем. Вот она, видите, вот вроде дистанция сокращается. Толку-то от этого. Как это вообще? Ириста. Опять приплываю, неизвестно куда. Что за метка такая? Что за метка такая, ребята, вы мне подскажите, пожалуйста? Что это такая заметка интересная? а здесь уже на самом деле не так глубоко неужели где-то должен быть вход пещера какая-то я не знаю 378, 370 опа, а это что такое у нас? тихо тихо тихо вход в ущелье? ля, я на мотыльке похоже сюда не проникну, да? так быстренько сплаваем? Да это просто проем эй гадость отвали я ищу пещеру ребята вход же ну должен же быть какой-то капец просто что за метка Дегази. это а это вообще это не этот самый Скажите мне, я вам скажу. Не рыба это вот такая. Может быть это монстр какой-то там подземный живет. Так, вот это что такое у нас, ребята? Потому что у меня не все еще. А, ну да. Комната сканирования есть у меня уже. Не знаю, дегайте, ребята, это что, монстр так называется? И мы зря вот здесь так плаваем ищем? Гази, это наверное вот этот и есть монстр да просто они не знают где он находится это как типа байт какой-то или что это предположительно типа да так ну можно еще посмотреть кое-какие радиосигналы давайте сплаваем ругайся не ругайся Я думал, там какой-то домик чувака Гази. Это, наверное... Блин, ребята, обязательно напишите. Обязательно напишите, что это вообще такая за хрень. И как туда доплыть на эту метку. Сейчас мы еще посмотрим, ребята, кое-какие тоже радиосигналы еще в рации. Сюжет-то потихонечку тоже надо проходить. Понятно, строится это круто все. Сегодня серия такая больше плавательная. Я думаю, у многих приколит это, потому что, блин, реально вечерочком вот так вот посмотреть очень круто. Так, я не понял, почему у меня прожектора не работают? Почему у меня не работают прожекторы? А, Они работают. Сейчас мы еще рацию включим, посмотрим. Давай стыкуйся по братски, а? Aboard, Понимаю. Тарян, это я уже. Сейчас мы вот сделаем, ребят, вот так. У меня здесь сразу же приготовлен он. Интересно, я вот, кстати, так и не пробовал ни разу. Его прям отсюда можно будет починить? Эй, да не садись. А нормально, сейчас, ребят. Я так и ни разу не проверял. Блядь. И трижды пассатижи. Стыкуйся! спал бы его можно будет починить я вот всегда мне интересно очень было вот это попробовать так да можно потому что я его постоянно в воде ремонтировал это здесь у меня лежит штука специально чисто для него вот так вот когда приплываешь бах сразу его чтобы он всегда в изготовности был давайте еще одну рацию попробуем Получен записанный сигнал, бедствие, воспроизведение, говорит спасательная капсула 3, и э, передаю наши координаты, мы летели туда-сюда, капсулы на самом деле не очень интересно изучать, ребята, вайдер, так что не волнуйтесь, если мы опоздаем, кроме этого, не улетай домой без нас, серьезно, капсула 3, конец связи, место нахождения сигнала загружено в КПК, отлично, больше всего нету сигналов у нас, но пошли на капсулу 3. Капсулу 3 мы, по-моему, тоже находили, ребята. Капсулу 3 мы, я тоже находил. Но вы же этого не видели, так что погнали. Зато будут координаты капсулы у нас. Вот видите. Так, понятно. По еде у нас, да, трапы? По еде у нас трапы. Сейчас, ребят, секундочку. Давайте быстренько перекусим. Не хочется НЗ запас тратить, ребята, чтобы все таки блин... Но быстренько возьмем еды отправимся в путь ой придется вам спойлернуть базу немножко свою но ну, ничего страшного в принципе я все равно все показывать не буду уйти пути-путички ля тут у меня ведь катейка висит котейка висит Котеечка у меня тут висит она у меня так еще прям капец-капец не оборудована прям здесь мне биореактор так а это комната сканирования, алло нам же покушать надо давайте берем вот так ее. Оп-оп-оп-оп-оп. Ой, оп, оп, оп, оп. кварц надо тоже выложить. И сразу, ребята, я семенами засаживаю. Даже много, наверное, да. Это сразу же. Оп-оп-оп-оп-оп. Ля, это вообще вот этот фрукт это капец какая имба. Реально. Все, ну и это можно прям в биореактор закинуть, пусть он на это все остатки перерабатывает. Хотя я сюда обычно яйца складываю. Да. Давай одно большое яйцо закинем туда как бы это не очень так ребята я скажу да красиво вроде как блин типа ты живых существ кидаешь в перемалочную ну нуля кому ничего страшного типа камон. просто закидывают, туда видите? и он потом создает энергию кстати сколько 327 яйца конечно очень много дают фрукты так себе дают на самом деле вот этот бак вообще просто прикольный nice Косяки рыб прямо в среде базы плавают. Так, этот титан надо выложить у меня, потому что, капец, я столько строился. У меня по ресурсам ну, вообще прям ничего нету. Да, кстати, можно с собой... А чё? Можно с собой немножко тыквы, кстати, взять этой, чтобы нз не тратить. Потому что мы пока больше плаваем, не то, что там что-то там это. Давайте возьмем сразу несколько штук, чтобы нам потом в дороге там покушать. Это не тыква, это дыня. Алло! Это дыня. Ну, Давай. И семена сразу засаживаем, ребята. Лениться здесь не стоит. Лучше сразу засадить, ребята, на самом деле. А ох ты, двух семян не хватило. Нет-нет-нет, так нет, нет, дело не пойдет. С этого все и начинается. Там не посадил, там не досадил. Не-не-не. Давай все до конца. В биореакторе уже места нету. Все? Ну да, все. Ладно, одну семянку, если что, выкинем так. Капсула номер 3, мелководье, экипаж сообщил о поврежденном глайдере. Ну давай, поехали, ребята. Надо потихоньку радиосигнал это тоже изучать. Ой, а зачем я вышел в открытый океан без э -э мотылечка? Буквально. В атаку погружаемся, и Где он? Изучать Все их по-любому надо. Онлайн. Я не знаю, стоит ли помечать или не стоит эти маленькие капсулы. Мне кажется, не особо стоит прям помечать эти капсулы. Мирятельная сегодня у нас такая, ребята, программа. Но они, как я понимаю, это сюжетные, ребята. Это сюжетные, поэтому как бы, но... Ничего, насладимся видами, а то мы все то посуши, то что-нибудь делаем, ребят. А многим э она прикалывает тем, что вот, э вот такие виды. Поэтому как бы... Часть, часть приключений... Никуда не денешься от этого. Давай, поехали. Где этот радиосигнал третий? Капсулы-то? Я уже опять его потерял. Серьезно? Эй, спокуха Уже потерял. Почему такие? А, вот она. я понял. Ля, ну вот эта штука, она вроде, блин, но она никакого такого импакта не дает. А, вы чё слышишь? Вы кто такие, бля? Я вас не знаю. Пошли, сами знаете, куда. Аневрируй. Ля, вот торпеды прокачаю. Буду вас торпедировать, засранцы. Видите, вот, ребят, да? Ресурсы никак не помечает. Было бы им... Ибо... Яйцо, ребята. Блин, яйцо бы в биореактор. Ладно, я у них потом это яйцо украду. Биореактор себе. У меня ночью свет был А то там посреди ночи у меня бывает как бенч, Не хватает энергии Видите, как бы не особо помечает какие-то нужные предметы, да? Как-то бы выделяло Хоть тогда бы -то, какая-то польза была Ой, а куда я попал-то? Вот какая-то бы польза была, вот же она А где она лежит тут? Она здесь прям где-то недалеко, что ли? Прям совсем где-то близко, что ли? 60 А, вот она я ее тоже уже, конечно же, изучил, но, тем не менее, там, кстати, вон, что-то лежит. Сейчас я с нее Титан поймею, да? Морской глайдер. Хорош! А Внутри есть что-нибудь интересное? Не, я здесь уже был, видите, я уже здесь вскрывал. Ничего страшного, в принципе. Эх, жалко в мотыльке радио этого, эх! Было бы круто, на самом деле. Жалко, нет в мотыльке радио. А если оно вдруг есть, его можно как-то заюзать, ребята, вы мне сообщите об этом, если вам не сложно. Я бы был бы очень благодарен вам. Интересно, сейчас радиосигнал появится еще один? Вот, видите, дом, да, вот это, это, это что? Это жилище Дегази, это вот это и есть вот этот, как его, скажите мне, скажу, монстр какой-то. Монстр. Я даже мальталек парковать не буду, ребята, потому что еще пару капсул каких-то предстоит. Нам. давай Го, опять рацию я надеюсь она нам даст сейчас что-то Ага, все да и все и все ну ладно даже еду не потратили радио получен сигнал бедствия воспроизведите говорит спасательная капсула м передают наши координаты мы латаем кое-как дыри бла, бла бла бла бла конец связи Все, вполне нормально испытывать психологический дискомфорт We're plugging some holes in our emergency. А чтобы на радио приходили so дальше, ребята, сообщения, нужно... Also, Мертвая зона, выжившие Дегази. Голос... Голосовой журнал Дегази номер один, расположение жилища. Пол — это остров, просто находка. Вы э, Выглядит в океане, здесь нет хищников, есть свежая пища. Нет строительных материалов. От корабля ничего не осталось. А молец говорит, чтобы без дополнительных град мы будем голодать. Блин, это остров, что ли? Я сказал, подожди, пока стихнет буря. Твоя жизнь ценнее. Маргарет. Здесь переписываются, да? Голосовой журнал номер 3. Это остров, что ли? Номер 4. Что это за штука? Я не знаю. Я нашел ее снаружи в песке. Часть другого корабля. Таких я прежде не видела, Барт. Она даже не поцарапана, пол. Не играй с ней, она может быть ценной. Маргарет, расслабьте, шеф, если бы она должна была рассыпаться в пыль, она бы уже рассыпалась. Будут координаты какие-то. Первый раз многие месяцы я вижу солнечный свет. Круто. А? в 5, 5 недель после крушения, единственная выжившая, кроме меня, это мой сын Барт и Мейда, недорогая э, наемщица, которую я нанял для этого путешествия. Спустя несколько суток, проведенных э, в спасательной капсуле, что-то там. Я отправил это доспред обломки. Единственная наша проблема это мейда. Какие-то у них там, короче, блин, может быть это остров, ребята? Данные по инопланетянам. Данные по инопланетянам, кстати. Я обещал вам почитать, что это данные сканирование, инопланетная арка. Инопланетная арка это где помните, мы на острове находили. Предназначение данного сооружения, не ясно. Возможно, теория назначений: терминальное или религиозное назначение, промышленное применение, развитая транспортная сеть. Инопланетную вентиляцию я, кстати, нашел. Данная решетка, соединяющаяся с древней трубопроводной сетью. Труба отбора забирает воздух из окрестности и перекачивает ее в неизвестном направлении скрижаль, скрижаль, скрижали синие скрижали они нам для прохождения тоже понадобятся местные формы жизни, фигня, набор для выживания чертежи, бла-бла-бла геологические данные блин, вот это, ребята, выжившие с Авроры бортовой журнал с капсулы 6.17.3 3 у нас есть журнал капитана, здесь по-любому вот эти пароли есть коды, да по-любому Давайте попробуем, ребята. Дегази, я как понял, это остров, да? Пол, это остров. Просто находка. Ребята, может быть мы ищем на дне, а он наверху? Ребят, может быть мы пытаемся найти его на дне, а это остров наверху, ребята, в океане? Титан сразу скину, ребята. Кварц, титан. Идем мне титан. Погнали. Возможно, ребята, это реально остров. Вот, видите, надо читать, надо читать. Так, где я мотылек-то бросил свой? Мотылечек. Вот он. Почему свет? Я же выключил свет, алё. Плаваем туда, посмотрим, ребята. Сейчас я найду эти координаты. Вот он. Неужели это остров? 500... Я надеюсь, что это не тот остров, который мы с вами, ребята, уже изучили. Я надеюсь, это не тот остров, ребята, который мы с вами уже изучили. где эта отметка 300, видите? 318. Интересный радиосигнал на самом деле. Какой-то он загадочный, таинственный, неизвестно где находится. Видите, я его опять теряю. В чем фигня? Непонятно. Радиосообщений больше нет никаких. Это вот мои маяки расставлены. Опять пропал, да? Что это такое вообще, ребята? Что это такое? Вот он, видите? Возможное жилище. Непонятно. Как туда, блядь? Так, а вот этот мы... Да, мы этот впадину изучали уже. Эту впадину мы уже изучали. Этот остров просто находка. Ёпти! А там чё? Бляха-муха, блядь! Не влазим. Ёпти! А как я в первый раз не заметил? И всё? Блин, обидно. Обидно, ребят. Я думал, это будет все-таки какой-то этот. Ох ты, здесь сколько ресурсов ценных. Я думал, здесь будет проход. Блин, сюда бы маяк кинуть на самом деле, ребята. у меня маяка нету. А у меня нет маяка. А у меня нет маяка, ребята. Вот что значит. А где это находится, чтобы я запомнил? Ну, я в принципе понял, где это находится. Так и останется загадкой для меня. Что это за. Епта. За дом Ганзи или что это вообще предположительный. Вот эту дыру я понял, короче, я нашел. Я знаю, где она, в принципе, находится, если что. Приблизительно я понял. очень сложно здесь все изучается вот видите она метка где я конечно попробую над ней всплыть но не факт не факт не факт на самом деле видите где она ребята кто может поделиться вообще этими скажите я им скажу теориями какими-то что это вообще ребята такое попробуем где-то найти, может быть, действительно есть вход. Нифига. Вот это глубина я понимаю ребята я куда-то поплыл, ребят сам не знаю куда но давайте рассерия у нас путешественная сегодня мы с вами сплаваем куда-нибудь я по-моему еще так далеко не заплывал это пески да здесь в принципе не очень глубоко 200 метров Ох, маяки я не взял, балбес. Ох, маяки я не взял. Вот еще, смотрите, обломки, видите? Ох, я маяки не взял, ребята. Надо было маяки брать. И ставить маяки. На каких-то вкусностях. Еще какие-то обломки, ребята. Я не знаю, а в мотыльке нету, ребята, какого-нибудь модуля, радио. 270 метров, ребята, погружение, глубина. Еще вижу что-то. Но это металлолом. Металлолом мне не так нужен, как всякие чертежи. не если честно, даже скажут, страшно, страшно из мотылька вылазить. Это что, грави пушка? Бля. Рискнем фрагмент, фрагмент <просовый> у меня по-моему один есть уже такой ой капец вот это я ребят понимаю глубины куда заплываем хрен знает завораживает не от локатора в принципе определенная польза есть от этого ух ты птишь! это же или как он я к нему пока не поплыву еще куда-то глубже дойдет да, охереть ой ой ой ой ой, -ой ребята это какая-то просто впадина. Я уже погрузился на 300 с чем-то метров. 400, ребята. Ой-ой-ой. У меня сонар не достает до дна. Где дно? Где я? Мама! Охереть. Блядь, да ну, простите. Кто там так ручит? Я, короче, на дне в какой-то впадине, ребята. Блядь, если бы не сонар, я бы здесь уже давно бы забудел. Кто Кто там? Надо уходить. Надо уходить, ребята, он меня раздавит, он меня размажет. Лять очком жим-жим мне говорили, что эта игра превращается в хоррор со временем. Капец, он меня атакует. Ух! Еб... Ух! Это кто-то, что это, это, это, это. О, это кто? А -а -а! Надо уходить, ребята, срочно! My day, my day, мы падаем! My day, my day, my day, my day мы падаем! Атака клонов, атака титанов. Уходи, уходит цинкуля. Уходи, сало бросы, бросы сау, пельмени сау! 3 хп, 3 хп. На мотыльке 3 хп. Майдей, майдей, майдей, надо выбираться. Надо выбираться на мелководье. Надо выбираться на мелководье. <служдают> лять это капец. Вы что за монстры такие? Я больше к вам не поплыву. Я больше к вам не поплыву. Вон еще одного вижу, но это маленький. Меня сейчас даже маленький может уничтожить. Глубина 300 с чем-то метров, ребята. Мне надо всплывать, подхилиться. Вот это я понимаю! Покемон! Вот это я понимаю, ребята. Покемон. 200. Вижу, вижу свет, ребята. Вижу солнечный свет. И капец. Просто капец. Это просто жесть. Это просто, ребята, жесть какая-то. Это просто, ребята, жесть. Какая-то вода здесь желтая почему-то. Я не пойму, почему здесь вода желтая. Так, ремонтный набор. Давай на пятерочку. Где Пятерочку, да. Быстренько подшаманим. Я надеюсь, здесь меня никто жопу не откусит, пока я ремонтируюсь. Лео, ну это капец, это что за монстр такой, что это такое за монстр, ребята? Надо уходить, ребята, реально, вода какая-то мутная здесь, я где вообще нахожусь, ребят? Я где вообще, ребята, нахожусь? Что это такое? Я очень далеко от дома. Блин, ребята, я надеюсь, вам сегодняшнее наше путешествие понравилось. Обязательно, ребята, я сейчас постараюсь перечитать все, короче, дневнички. Еще поставлю вот эти радиомаячочки, ребята. Вот видите, у меня их несколько штучек стоит, ребята. В следующей серии я еще раз кидаю маяков. И мы вместе с вами поизучаем все обломки. Поплаваем обязательно еще. Я думаю еще будут кое-какие радиосигналы вон тут я тоже не хочу его кричать все-таки это игра больше по прогружению. ух ты трясет здесь вот это что за фрагменты видите здесь тоже какие-то фрагменты ребята я здесь еще явно не по плав... ой-ой-ой очень интересно изучать дно толку нет от этого от света ух ты а это движок авроры блять сам твою мать, неужели кто-то за мной? Блять, он за мной гонится. Ах ты, простите. Я ухожу задом. Капец, он здоровый! На мелководье он не любит быть. На мелководье он не любит быть, он должен отстать. Ля, ну это жесть, ребята. В конце, конечно, приключение было очень даже топовое. Было очень даже страшно, было очень даже прикольно Ребята, я постараюсь, короче, почитать дневнички вот эти Раскидать еще радиомаяков В следующей серии мы обязательно с вами пойдем изучать вот эти все мои наметочки Игра очень интересная, плавать очень весело, очень круто Такие глубины, конечно, очень страшно, но тем не менее Тем не менее Серия у нас затянулась аж на 49 минут, но я думаю, она того стоила Обязательно пишите мне про Ганзи, что такое Ганзи, ребята. Что такое Ганзи? Для таких глубин нужно уже субмарины всякие собирать, если честно. На мотыльке, наверное, туда, ну хотя, опять же. Да, вот плохо, что я не положил, короче, ребята, маяк в эту. Маяки обязательно будем делать. Дом, милый дом. Блять, это было круто на самом деле. Это было на самом деле круто. Это на самом деле было круто. Я обосрался, если честно, конечно. Блин, нужно строиться. Обязательно нужно строиться. Блин, медвежонка вот сюда что ли посадить. Возле ваших этих никнеймов. Обязательно, ребята, в следующей серии я обновлю доску никнеймов. Обязательно. Давай на пятерочку тебе сделаем. На пятерочку. А, надо, кстати, набор инструментов. Он сюда встанет, да, вот так то вот возле цветочка поставим, будет красиво смотреться. Ну да, вот, неплохо так. Ребята, спасибо огромное за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Ребята, путешествие, блин, прикольное получилось на самом деле. Обязательно пишите, если вам нравится, если будем дальше путешествовать. Будем дальше погружаться на, во всякие глубины, изучать сюжеты и так далее. А сейчас в конце я чекну радио. Во. Есть сообщение. Опять про капсулу. Говорит расплассательная капсула 6. Здесь на борту пассажиры. Координаты прилагаю. Мы приземлились в километре от места крушения. Но между нами и местом встречи находится радиация. Прошу немедленно помощи. Конец. Ребята, вот эти капсулы, они как бы, ну, блин, там особого такого контента прям нету в них, на самом деле, в этих капсулах. А, мне кажется, что-то интересное должно. А, я сейчас вот эти капсулы быстренько пробегусь, чтобы у нас радио было готово к следующим а, путешествиям. Ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Ставим лайки, обязательно комментируем. А, рассказываем про вот этот дом Ганзи или как-то, что это вообще? Это просто типа, что это? Объясните мне, пожалуйста, ребята. Ну, а с вами был Цинк. Поднял, обнял, покружил, поставил на место. Люблю целую. Simple.